хей здорово, с вами я, ваш всеми любимый, я, и сегодня у нас такое открытие, которого давным-давно не было еще со времен динозавров. Ну, смотрите, просто во вкладке осколки кристаллов просто 20 штук, просто 20 штук, но для начала у меня есть э, кристаллы арены, я шо, зря арену бью или что? Как бы 21, 21 штучка, 21 штучка кристаллов, это невероятное количество, как видите, у меня 498 донатной монеты, ой, каратель, но мне, мне нужно 500, мне нужно 500 для того, чтобы купить карбонаревый элемент, короче, мастерства, да, ну, я надеюсь, что мы выбьем, ой, 60, не, ну, за 10 штук 60, это, конечно, 90, ну, вообще, если честно, очень мало выпало юнитов, Давайте я сразу в рынке черного ИСа куплю себе этот карбонадиевый элемент мастерства. Я хочу силу воли открыть, вот реальную силу воли, для того, чтобы мои персонажи хилились, когда их дегенерация атакует. Ну, вы сами, я думаю, понимаете, да? Ну, потому что я так хочу, это мой выбор, я личность. И я вот, я вот так решил. У нас есть пять престижечек, давайте их просто быстро с кнопочки лопнем. И, ну... Ну, ну, в принципе, один трехзвездочный с трех кристаллов, это даже неплохо. Это довольно-таки даже неплохо, если честно. Ну, какое сообщение? Трехзвездный кристалл, иди нафиг, не, не надо, не надо нам эти ваши трехзвездочные кристаллы. Так, давайте раскрутим абсолютный кристалл абсолютности, в котором есть небольшой шанс, что выпадет четырехзвездочный кристалл. Кристалл, персонаж, конечно же, какой кристалл? Ну, о чем ты вообще говоришь? Ты себя слушаешь, дорогой. Ну, трехзвездочный, о, шершень, ну, неплохо, на самом деле, шершень это так, так, прикольно, дубль, дубль, это всегда, всегда нас радует, 55 осколочек, ух ты, ну, за 400, а если бы сейчас карбонадивый элемент не купил, мог бы купить вот такое вот, вот, такое крутое предложение, но нет, к сожалению, ну, меня такое не интересует, на самом деле, мне, мне, мне такая не нравится. Я не хочу, я хочу себе открыть э, мастерство, мастерство очень важно. Мы сейчас три штучки подкрутим и с кнопочки, ой, я случайно нажал, да ладно, еще две попытки есть, чего ты вот это переживаешь, правильно? Ну да, двузвездочный Росомаха, это конечно персонаж, один из величайших чемпионов вселенной, но к сожалению, в виде двузвездочного персонажа он не принесет довольно-таки весомого урона. Ну, хотя, очень такие специфические люди могут к ним пройти, конечно же, и Мир Легенд. И следующий был Красный Страж или Ястреб, я не помню, как его зовут. Не я. О! все, народ! Это секретный кристалл невидимки. Значит, сейчас выпадет невидимая леди. Вот так вот, вы не думали, а я все знаю. Невидимая мерзость! ю -ху! Хорош, это новый трехзвездочный персонаж. Ладно, с кнопочки откр. Опа, все, надо вот сюда перейти. Такое иногда случается такой небольшой всплеск эмоций у этого у героев битвы. Ну Ничего, все, с кнопочки. Все, смотрим, что у нас выпадает. Ну, Иперион трехзвездочный, как бы и дохрелиард дубликатов. Ну ладно, это все-таки что, что с них ждать? Что с них вообще можно взять? Я не плачу? Нет. Так, у меня еще есть три кристалла Грандмастера. Давайте тут один раскрутим и там два тоже подкрутим. Все-таки. Кристаллы Грандмастера дают шанс, шанс получить пятизвездочного героя. Персонажа, который разваливает кабинеты не то что всем, а просто каждому. Но это выпадает трехзвездочный болт, который я ложу на учебу, естественно, да? А, гром, господи, какой болт? <смех> болт это у меня в мозгу. Ладно. Вот они, два... Давайте, давайте лопнем. Не-не-не, один открою с кнопки, один раскручу. Ну, блин, вот хочется мне подкрутить, раскрутить где-то что-то. Хотя, не, и второй тоже пор пораскручиваю. Чё мне? Давай, кто-то крутой. Ну да, Теракс, в принципе, крутой герой, персонаж, вообще невиданного невиданного урона и демиджа, и вообще крутейший персонаж, я считаю, да. Правда, трехзвездочный. Все, молчим. Да, в принципе, мистер Негатив. Негатив это я сегодня. Потому что такие, такие были возможности получили мы, мягко говоря, говоря, ну, я, я не знаю, я не могу ничего даже придумать Все, три кристалла Бум, кручу с, кручу с кнопки, да? Кручу, короче, раскручиваю, разверчиваю Давайте, мне что-то интересное Или дубли, давайте мне дубли, вот реально Да, ну... О, дубль, отлично Нагублено Спасибо, кстати, что 10 темников Юри подряд просто в ряд пошло Это, конечно, очень мне нравится Я такое люблю, каждый день практикую так, все, сейчас тоже должен кто-то интересный выпасть. Знать бы еще кто. Мистерию, Мистерию, я честно не знаю. Мистерио хороший, он не хороший, но четырехзвездочный. И все, и последний кристалл на сегодня. На сегодня это да, последний кристалл призывателя. Четырехзвездочный. Все, рассмотрим, просмотрим, что, кто, где, когда. Эйган, верховный маг. Геркулес. Пахов. Геркулесу нужна пассивка, пассивка, Геркулес получает пассивку. 62, сын Зевса, отлично, 300 или сколько, 500, ууу, 1100. 550 мы получили осколков, уже 8400, значит скоро будет уже и 5 звездочный кристалл, он не за горами. Все, больше ничего нету, только 3 кристаллы, которые мне не нужны, да, ну спасибо, игра, спасибо за хороший дроп, за хорошее выбивание юнитов с 20 кристаллов. Ну, давайте посмотрим, что у нас вообще тут по обстановочке. Геркулес. У него теперь пассивка 62, между прочим. Теперь он типа крутой. Могу ему еще один элементик дать. Держи. Все. 63. Неплохо. Ну и дальше, дальше, в принципе, особо вроде как ничего интересного нет. Где-то тут этот маэстро, да? Мистерио должен появиться. Вот он. Найди сразу ему 10 уровень но Ну, чтобы бы был. Я просто всех 4 звездочных на 10 уровень прокачиваю, чтобы они просто были такими крутыми, знаете, да? Так, ну, уже неплохо было бы э, их прокачать на второй ранг, но пока этого делать не буду. Так, кто мне еще вообще выпал? Вот гоблин. Че у него пассивка делает? Симбиотическое усиление. Специальные атаки генерируют, генерируют плюс одно усиление симбиота с эффективностью, сниженной на 79. Но мне не нравится эффективность и снижена... Но я думаю, что это все-таки неплохо, что это круто должно быть. Ну а пока обстановочка вот такая. По сюжеточке, смотрите, значит, что у нас вообще по сюжеточке. Немножко не туда нажал, но я, короче, прохожу второй акт. Ой, акт. Пятый акт. Вторую главу. Первое задание. Вот так вот еле-еле выговорил. Жду 6 энергии и убиваю Псайлок. Я, к сожалению, по дебильному немножко слил Гвен и Аулу Ведьму, но ничего. Я взял такой самый большой путь, я хочу постараться как можно быстренько пробежаться, чтобы получить титул освобожденного и вообще лутать все, что только можно. Так что вот как-то так. Мастерство, мастерство сейчас покажу тоже, как у меня раскачано-прокачано. Эм, смотрим, у меня стеклянная пушечка, которая мне очень нравится, но я ее пока не прокачиваю Потому что я сейчас вливаю почти все очки, которые я получаю, вот сюда Для того, чтобы достичь 15 очков в защите, чтобы открыть силу воли А сила воли, между прочим, за каждый новый тип ослабления, который получают твои чемпионы Они пассивно восстанавливают полпроцента пол здоровья в секунду И получают 65 брони 65 брони это, конечно, такое себе, но вот восстановление это жестко. Пока тот эффект не прекратит действие, не действует на роботов. На максимальном ранге будет 0,7, а если еще вот тут прокачать, так еще на 15% усилится. То есть, ну, где-то 1% восстанавливать будем, а это, кстати, довольно-таки мощно. Так что вот как-то так, так что на этом я уже буду прощаться с вами, так что спасибо, кто посмотрел это видео, вообще подписывайтесь на телеграм, который есть в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии, что делать, нужно ли проводить стримы, если кто-то до сюда досмотрел, так что все, всем пока, всем хорошего настроения, добра позитива, удачи, любви. Позитивного настроения, хорошего неба, чистого, чистого огорода, вскапанного уже до вас, чтобы вы не вскапывали огород, хорошего вам вообще проезжания в транспорте, чтобы каждый человек уступал вам место в маршрутке или в трамвае, или в скоростном трамвае, тоже в метро, так что всем удачи, пока, всем добра, всем позитива. Ой, сопли, ебаный рот.